При использовании реагента, там используются соли и те реагенты, которые разъедают лед, они откладываются, грубо говоря, в порожной части, вот мы видим с вами, и начинает гнить. А еще государственные регистрационные знаки приходят в негодность, фары мутнеют, резиновые детали подвески, дворники изнашиваются раньше срока. И все это из-за химических реагентов, которыми этой ночью дорожники щедро удобрили городские магистрали, считает координатор Федерации автовладельцев России Егор Фролов. Раньше, говорит, машина так не гнила, как сейчас. Егор планирует подсчитать все свои затраты, связанные с агрессивным действием реагентов, и взыскать их с мэрии через суд. Вот это лобовое стекло заменено не из-за сколов каких-либо, из- из-за того, что на них образуется мелкий абразив, и когда ты ночью по трассе едешь, у тебя рассеивается встречный э, вид транспорта, ну, фара от встречного транспорта. Почему мы, как автовладельцы, должны платить налоги, а нас за эти налоги э, постепенно, так сказать, уничтожают наш личный транспорт? То есть мы платим, а нам делают только хуже. Сегодня красноярцы буквально завалили жалобами редакцию новостей ТВК на реагенты. Опытные водители сразу определили – дороги залиты химией. Лужи в минус 16 могут быть только после применения Бионорда, либо других подобных смесей. После высыхания они окрашивают дороги в белый цвет. Машины покрываются солевым налетом. Люди боятся, что пострадать от него могут не только автомобили. На остановке. поднимается это вот за троллейбусом, в вот такую белую пыль. То есть это все поднимается в воздух. И мы всем этим дышим непонятно чем. Война красноярцев с бионордом и другими дорожными реагентами идет не первый год. Водители против их применения. Мэри обещает использовать химию только в крайних случаях или не использовать вовсе. Но лужи в мороз продолжают появляться. Кажется, что такую обработку дорог поддерживает абсолютное меньшинство. При этом магистрали, сдобренные реагентом, безопаснее. Они плавят лед и повышают сцепление колес с дорогой. Ну, Конечно, надо. Даже безопасность водителей да и пешеходов обязательно нужно. Чересчур вон. Вот она, она вся, вся грязь, вся мокрая. Так не делается же. Вроде как холодно на улице. Зачем их сыпят? Снега нету. Почему-то белое. Чем сыпят? Непонятно. То есть это и порча колеса, и все, -все равно. Мэр Сергей Еромин говорит о готовности городских служб к борьбе со снегом и льдом. В этом году впервые в Красноярске закупили снегоплавильные станции. Они должны ускорить очистку улиц от сугробов. Со льдом будут бороться при помощи рассолов, песка, гравийной крошки и реагентов. Мэр считает, что без них никак. Чудес не надо ждать. Мы живем в резкоконтинентальных условиях. Нас штормит зимой так, что мама не горюй. Поэтому нам все равно придется обеспечивать приоритет безопасности. Нелюбимый горожанами Бионорт на дорогах обещают не использовать. Вместо него на вооружение городских служб похожая по составу смесь с другим названием. Правда, по технологии через час-полтора после подсыпки получившуюся кашу с дороги нужно убирать. У нас же рассыпали и забыли. А ведь зима в городе толком и не начиналась. Виталий Поляков, Артем Иванов, Новости ТВК. Что будем а, но новый будем использовать что делать со старым да ним есть у нас конечно еще остатки там не надо кривить душой этот э, всем уже долбанутый этот бионоз э, который все там мы уже не знаю с ума сошли от него да немного есть но я только разрешаю его использовать на а, опасных участках это где-то либо а, не, не, мост а, либо а, автобусную остановку все, только в ограниченных количествах. Все, все остальное – это снегоплавильная, но новые будут технологии. Все.